Легендарный фин о блин, пази Всем привет, с вами Макс Риск И сегодня хотел проверить обнову, но оказывается еще не обновляет но там да, говорят Что скоро будут новые режимы Но, чтобы они были Нужно прямо сейчас подписываться на канал Поставить свой лайк Вот таким способом Делал так, что поставил лайк, кстати Как вам Майнкрафт, ссылочка на плей в описании Так, у вас выпадает Молли Как вам Майнкрафт По игре зуба нас уже там Серия, серия входит, даже сериалы, как хотите называть, мы там пока мы строим. Ага, я с игроков, самый сложный режим. Угу, давайте соло фил. Сложный режим Солофил. Ну что ж, давай тогда фазе, потому что мы мастеры по фазе, как вы знаете. Хэштег там третья серия, это, это не важно. Ссылочка на канал РИ, э, Макс Риск в описании. Вы на канале Риск Стап, потому что мало роликов. В смысле? <смех> ну блин, Стопы. Нет, нет. А, лагает, лагает Ты, ты меня еще хочет добить. Слышь ты? Нет, нет? Блин, а хочешь такие предатели? Отписка, дизлайк, да как я понял? Сид раздеваный, сид Слишком умный чувак, ты слишком перебарщиваешь. Иди сюда, я тебе проучу. Господи помилуй, че это такое, ну блин, Кинго, о, Кинг, ты что делаешь? Ранены в фазе. Знаете, когда вы играете в фазе, нужно сразу уходить, потому что у вас, во-первых, ничего нет, хилки нет, как будет защищаться. Все, я понял урок. Теперь нужно уходить, отступать. И нам на все равно. Так, пошел ты, вон, нам все равно. Ты знал, что нам нам все равно. Какой быстрый. <todos> Пеппер, ты че читер? Стоп, там читер. Стоп, сколько тут читеров? И мне кажется не читер, Напиши пожалуйста в комментариях, Пеппер читер? По-моему она Пеппер читер. Если Пеппер победит меня, то она читер, по любасу. Посмотрим еще навыки. Блин, ну что за читы? Теперь запускает э, запускать и, и, читы какие-то. Да Пошел вон Пеппер. А, вон он Пеппер, блин, мастер читер по Пепперу. Как в Майнкрафте, так ты -ды -ды -ды Так, возможно там кто-то будет, там копьём мне очень-очень понадобится. Также хилочка, можно так хилочка, тогда могу нападать. А так нужно просто валить, отступать, а все дела делать. Так, куда идти? А ага, карту жариться налево, значит, через там 60 градусов налево. Как-то говорят. О, слышь, ты помнишь меня? А, ты не с этой игры. Ну ладно, давай тогда постараемся. победить тебя. что таки кто мой соперники? Иди сюда. Мы с тобой не закончили. Там сынок? Нет, показалось. Так, куда пошел? Куда пошел? Так, мы вместе с вами ждем. Уходим. Ты, наверное, прикалывайся, да? да? Мне кажется. Так, стопаем, Вы что? Вы что делаете? Вы думаете, как играть? Он меня, значит, а он тебя не понимает. Что это было? В реально такой себе. О, плюс 8 кубка. Вот так вот не радует. Хоть спасибо зато то. Давай еще раз. Я не понял вообще. зуба это не игра какая-то. Это просто кошмарная игра. Не понимаю, как теперь играть. Где веселие? Весело. Где вот должно выйти Что было весело как там. Что она не показывается как то ну, Жалко очень. Не, ну хорошо, что они делают там видеоролики на основном аккаунте. Там, ну в, в оповещении зайдете, там можно найти посылочки. Я понял, я понял. Ну, я Кто хочет. <сёк> хитро сделаны хитро сделаны а? Куда пошел? Сразиться, но хочешь? Давай. Ах ты сделаны хитрый. то блин, ну Лари, достав! Минус 5 кубков. Не хочу уваливать отсюда. Зуба. Ты реально пранкуешь мне сегодня. То не везет, то тут повезло. Тут тут сейчас будем узнавать, что будут вести или не вести. везти. Хоть это везет, хоть кубки. Ну блин, ставь лайк, если теперь уже скучно играть зубы. Вот поэтому мы создали карту по игре Зуба Майнкрафте. По поискам ну, тебе можно найти карту по игре Зуба Майнкрафте. Риск старт. Вот и все. О, привет, хоть ты мне порадуешь там ХП-шками. Пожа, пижи, Я понял, что ты злой. Я понял, что ты злой. Там еще ХП. Блин, что мне делать было? Нужно. Кстати, а если я на воде, то, то... это бах! О, вы это представляете? А, -а, а, понял. Я понял. Ничего тут не может сделать. Зато, зато могу сюда идти. Так, ну что там Никс? Да я понял, Никс хочет меня вырубить. Блин, я что лагать, так нечестно. Попал. 1-0. 1-0. Подожди, мне уже игра нравится зубом. Хорошо, что ты локи придумал все-таки. Это тоже классно. Так, так, так, куда пошли? Опаном. Тихо. а ну в воду она ну, купайся <coughs> Обах! сюда нельзя это мой дом куда куда куда куда куда куда лисенок что нет это мой дом пошел вон лисенок брюс Нет, это мой дом пошли вон куда куда уходим а тем временем проходит футбол, блин. Это реклама такая да? Ох ты такой, ну здесь сюда эти проучу. Такой умный, ну здесь там, пестенок? Так, все, все, все. Я понял, я понял уже. <смех> блин, мастеры. <смех> Ух ты, золотая. Бомбочка. Блин, вы чё? Вы чё делаете? А, пошли вон. Нет. Ну все, ну все, тебе точно капец сейчас будет. Все, <танкрыл> все, я понял, я понял. все, все не буду так идти. все, давайте вы сами. Смотри, что, Ильюсюнок? Ну, О, блин, все хитрые на меня. Всегда что вы не хотите? <танкрыл> так, у меня есть бомбочка. Ладно, будем ждать. Эбер. Так, нет, у меня хорошая, кстати, дистанция. Потому что у меня большая карта, то очень хорошо. не не не, -не, -не, -не, -не. хоп Бах! Бах. Бах. Бабах. Бах. Бабах. А! пошел вон! Бах! Бабах! Я не знаю, просто знаете, руки потные. Все-таки редко ставь лайк, если ты смотришь данный ролик летом. Так, 48. ох ох ох вот это мне радует, вот это мне радует. ПВП, луки, там бомбы. А вот копье такое себе. Она копия лука. Продумали бы что-то новое. Дробовичок есть, тоже прикольно. Ну а, что за копье? Не, ну ладно охотники можно что-то еще новое придумать новым режима футбол придумайте придумайте футбол будет прикольно ну или баскетбол, ну что-то типа того, блин, мало карт, ставь лайк, если ты хочешь, чтобы в зубе добавили очень-очень много мини-режимов, вместе с вами бы поиграли на стримах, повеселились, 500 кубков, там будет новый смартфон, агрессивный, лор. Всем удачи, всем пока, с вами был Неповторный Макс Риск, подписывайтесь на мой YouTube канал, я ссылочку оставлю в описании на Макс Риск и Макс Риск Игры. Пока. Так, все все я понял, я понял уже. Блин, мастер! Ух ты, золото! Блин, вы чё, вы чё делаете? А, пошли вон! Нет, ну все, ну все, я точно как сейчас будет Все, все, я понял, я понял, все, все не буду так выйти, все, давайте. Да, что я не Надо Нет, у меня хороших сапсантов. Потому что одна точка. Бах, бах, бах, бах. Ах, а, пошел вон. Так, бах, бах. Я не знаю, просто, знаете...